снова друзья здравствуйте мы продолжаем скажем так открывание второй части наших сундуков кто не видел первый, можете посмотреть предыдущее видео а у нас осталось 15 сундуков и поехали дальше 15 сундук плюс 9 золотых монет плюс 5 зеленых открытию следующего сундука и 14 сундуков на готове плюс 7 золотых плюс 15 зеленых и дальше 13 сундук, что нам даст 13 сундук плюс, плюс 2 зеленых монетки, а, турнирные деньги 0,10 центов и плюс 2 15 зеленых. А, следующий сундук у нас 12, плюс 8 зеленых монеток, плюс 5 зелененьких и дальше поехали. У нас 11 сундук он нам принесет. плюс 2 монеты маловато но за то есть турнирные денежки 0,10 центов счет больше 10 центов пока мы не наблюдали да? но надеемся, что еще 10 филочек открытых что-то будет поинтереснее а, плюс 2 золотых монеты турнирные деньги о, 20 0. О, еще 2 билета еще 0,20 это все такое, это я попросил что-ли что-ли ну, спасибо. Так что, может, у нас сегодня Рождество, Христо. Поэтому просите у Бога, Он вам поможет. Поехали дальше. Девятый сундук плюс 4. Интересно, два билета, золотых я что-то, вот, сколько открываю, никогда не было. Ой, два, два билета церковных денег. У нас 0,10 центов. Восьмой сундук. Восьмой, девятый плюс 9. А еще будет что плюс 25 так и седьмой сундучок у нас плюс 8 золотых э, плюс 15 зеленых так, дальше поехали осталось 6 неоткрытых подарков мы сейчас откроем плюс 9 золотых плюс 25 зеленых, нормально поехали дальше и следующий сундучок у нас Плюс 7 золотых, плюс 5 зеленых, осталось 4 неоткрытых подарков, поехали. И следующий кундучок нам даст плюс 7 золотых, плюс 25 зеленых, это нормально, хорошо. Осталось 3, 3 подарка, плюс 4, турнирные деньги, 0,10 центов. 5, и поехали дальше Два подарочка, которых поплату -то Тоже плюс 2 Турнирные деньги 0,10 Плюс 15 И у нас, друзья, остался один неоткрытый подарок Давайте настроимся, может что-то будет в нем интересное Будем надеяться и верить Плюс 7 золотых, отлично. Турнирные деньги. О, 0,27. Ох, еще два билета. Еще 0,10. Это здорово. Два раза нам дали по два таких денежных билетика. Итого. Я не знаю, сколько у нас там нападал, Но, тем не менее, все наше. Поэтому очень рад, кто смотрел данное видео. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Кому нужна дружба, обращайтесь Пишите Буду отвечать взаимно Всего доброго Пока увидимся в